Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов И в этом видео мы рассмотрим очередной кейс по настройке таргетированной рекламы В Instagram через рекламный кабинет Facebook Мы уже работали давно с этой нишей, это онлайн-кассой У нас значительно портфолио работано по этой нише То есть у нас более 15 заказчиков И в этот раз к нам обратился очередной заказчик Наш давний знакомый, скажем так, партнер да, Который уже знает, что мы имеем хороший опыт в этой сфере и мы начали работать. С 27 января по 12 февраля мы запускали в тест рекламной кампании, потратили чуть больше 10 тысяч рублей, 10 тысяч рублей 200 и получили 98 видов. То есть, эта средняя стоимость лида составила чуть более 100 рублей. И сейчас мы перенесемся с этого вида на экран монитора, чтобы посмотреть по всем нюансам, посмотреть, какие изменения были за весь этот период, посмотреть, что мы конкретно делали, чтобы получить такие результаты. Ну, были, конечно, группы объявлений, по которым мы получали по 50 рублей лиды, по 60 рублей лиды. И всю эту конкретку сейчас рассмотрим в рекламном кабинете Facebook. Переходим и смотрим. Итак, рассмотрим общую результативность рекламных кампаний по этому кейсу. Если мы посмотрим, то у нас здесь одна компания и много групп объявлений, по которым мы проводили тесты с разными креативами и разными условиями показа. Давайте глянем, какого числа мы, в принципе, начали демонстрировать рекламу. Это было 27, 27 января, и по 12 февраля, это сегодня, мы откручивали эти рекламные кампании. Итак, общая результативность у нас 98% лидов по средней стоимости 104 рубля. И подать ли мы на это 10200 рублей. Что ж, в принципе, результативность вообще неплохая, но давайте рассмотрим в разрезе, каким образом мы двигались, потому что есть нюансы. Мы использовали три геоположения в этих группах объявления и всей компании. Сначала мы крутились на всю Россию, потом у нас был тест-эксперимент на один город, это город Краснодар, и потом мы расширили на Краснодарский край и... Эти три результата сейчас и рассмотрим в разных временных интервалах их результативность. Давайте посмотрим, начиная с 27 января по февраль. Сегодня у нас 12, 12 число. 12 февр... а, стоп, стоп, стоп, стоп. Давайте начнем от сегодняшнего дня, и так нам будет проще. Вот 27 января. Вплоть по 4 число февраля мы откручивали по России. Давайте посмотрим, какая результативность у нас была здесь. За лиды средняя стоимость у нас составила 90 рублей. Если посмотрите, да, здесь у нас есть разные показатели, и мы 75 по 75 рублей получили там 3 лида, да. по 57 рублей получили 11 лидов, 100 рублей, 61 рубль, 15 лидов, 88 рублей, 11 лидов, 12, 12 лидов по 107 рублей. И тут есть, конечно, дорогая группа, которую мы отрубили, которая приносила результаты по 378 рублей. Здесь результаты разные. В каждой группе объявлений у нас есть свое. Если посмотрите, то тут есть идентификатор да, ключ и free, Да, вот free это там спецпредложение, а под ключ это общее предложение. да. И от этого, в принципе, результативность разная. Допустим, здесь у нас по free было предложение где онлайн-касса шла бесплатно с какими-то... Ну, то есть если вы открываете расчетный счет, то онлайн-касса бесплатно. Это общее такое предложение. И здесь у нас там 57 рублей, да. Видите, что по второй группе free тоже у нас минимальный результат. То есть все-таки результативность вот такого УТП хорошего есть, и она примерно вдвое меньше. Стоимость следа составляет чем на общее предложение. А в общем, предложении, Давайте мы откроем, посмотрим какой-нибудь креатив, где у нас была демонстрация онлайн-кассы и общее предложение, то здесь у нас онлайн-касса под ключ и все дела, как бы, и соответствующий креатив. Вот. То есть, что касается отдельных креативов, мы тоже в каждой группе объявлений мы использовали до 8-9 креативов, чтобы максимально протестировать всю аудиторию и выявить наиболее результативные креативы. Ну, кто занимается трагедированной рекламой, то, в принципе, понимает, о чем речь. Мы проводили тестирование. В, порядке, в, в тестировании выявили наиболее работоспособные группы объявлений. Теперь давайте перейдем к другому этапу нашему, к, друг, к другому делу, где мы крутили только-только на город Краснодар. Вот эти три дня с учетом выходных, даже, по-моему, мы в понедельник, в, в понедельник мы расширили на край. А здесь вот мы крутили именно на город Краснодар. И смотрите, да, цена льда средняя выросла. А мы получили 20 льдов за это время по 120 рублей. И, в принципе, цена льда продолжала бы слегка расти если бы мы остались на этом ЕО. В принципе, мы держим регулярную связь с заказчиком и получаем обратную связь. Нам важно, чтобы количество продаж соответствовало ложным средствам. Ну, Конечно, продажи должны быть хорошие, да, исходя из того, что стоимость да, у нас до 100 рублей в среднем по России. Но есть свои нюансы. Есть по России больше возражений касательно того, что... Сейчас, секундочку. Кстати, на того, что э, чем дальше от э, того, кто оказывает услугу, тем больше возражений связаны с тем, что есть страх, да, что мы заплатим деньги, возникнут какие-то проблемы при получении, какие-то дополнительные сложности, если человек может обратиться в компанию в своем городе и получить там же примерно такое же предложение. Ну, конечно же, это такое же предложение сделать по кассе в бесплатный, да, на период подключения счета. Такое предложение, конечно, оно на данный момент уникальное на рынке, и, в принципе, заказчик этим пользуется. Итак, вот эта результативность у нас по Краснодару. А теперь посмотрим результативность по краю. Она была со среды по сегодняшнему, с 10 по 12 число. В принципе, результативность по краю у нас снизила цену льда в среднем. Да, вы видите, что у нас 105 рублей, мы потратили 1800 рублей и получили на это 17 льдов. Ну, в принципе, тоже хороший результат. Если брать общую статистику, то а, по локальному городу в этой нише хороший результат у нас был – это 250 рублей. То есть по конкретному гео. Если мы расширяемся уже на край, то мы можем рассчитывать на снижение цены лида с хорошим предложением. И а, если мы берем и работаем по всей России, то у нас… В этой нише, в онлайн-кассе, это не первый наш заказчик с этой ниши, где-то 9-10, наверное, может быть 12-й. Мы уже значительно проработали а, все варианты, и аудитория у нас заточена именно на максимальный результат. То есть мы можем получать по России стоимость следа, вот, которую вы видели, да, от 50 рублей до 80 рублей средняя стоимость следа. И вот такая, в принципе, общая результативность. Еще раз вернем за весь срок действия. Да, мы получили 98 лидов по средней стоимости 104 рубля. На это потратили 10 тысяч рублей. А средний чек по обычному предложению КАС – это от 8 до 16 тысяч рублей в зависимости от комплектации. То есть средняя стоимость – это 9 тысяч рублей. А, то есть если, а, и, если мы будем прогнозировать, и пока мы не получили данных от отдела продаж по продажам, да, но если у нас а, будет хотя бы… Три продажи отсюда сейчас уже сделано без учета того, что есть цикл сделки определенный и обработка лидов, она, то есть не сразу приводит к покупке. Если у вас цикл, сделки там 2-3 недели, то примерно через 2-3 недели все ваши лиды, которые зашли первоначально, они должны либо закрыться, либо отвалиться. И, соответственно, со средней конверсией отдела продаж это от 8 до 25% это средняя конверсия. В зависимости от предложения. Мы можем прогнозировать неплохие продажи даже на этот объем лидов. То есть потраченные 10 тысяч рублей плюс оплаты наших услуг. Все вложения, вложенные в обработку, расходы на менеджеров и так далее, окупаются после примерно продажи четырех первых касс. Да? А потом уже идет чистая прибыль.